На мою проповедь сегодня Воскресение или воскрешение? Воскресавание или воскресавание? Кто был воскрешен, а кто воскрес? Кто был воскрес, воскресен, а кто воскреснул? Может вы замечали, что мы иногда не задумываемся над этими словами? не все замислим вверху этой Иисус воскрес Иисус воскреснул Христос был воскрешен. Хри Христос был воскрес воскресен. Воскрешение или воскресение. Воскрсяванный или воскрес воскресванный. Как вы думаете, есть между этими словами или этими понятиями разница? Да ли разлика между этими понятиями? Ну, сегодня я буду вот это объяснять. Конечно же, есть. разбираться чьим а, Меня хорошо слышно. Доброе лима, чего ты? Вы здесь с нами... Христос с нами. Христос далец нас. Если вы в это верите. в это Что Христос воскрес. Аку Христос воскреснул. Это основа нашей веры. На Потому что Писание мы сегодня будем это разбирать. что разби Писание Что говорит апостол Павел? Как апостол Павел? Он говорит, если Христос не воскрес. Аку Христос не то вера ваша тщетна. Ве Понимаете, да? ли? Вы напрасно уверовали. Тогда, напрасно сте Если вы не верите в то, что Христос воскрес. Ако не в то, что Христос воскрес? ниже апостол Павел пишет. Апостол Павел он пише. воскрес из мертвых. И вот мы немножко разведем вот сегодня мосты. И ще разведем мосты понятия, да ги Я даже приведу три понятия. Ще три понятия. Я, например, работал в реанимации. Это было отделение реанимации и анестезиологии. Твое еще удаление, реанимация и анестезиология, это? А Кто-нибудь знает, как переводится анестезия? Няку знали, как возвышала анестезия? Как все Кто-нибудь знает, как переводится имя Анастасия? Как все Анастасия? Это одно и то же понятие, только латинский и греческий язык. Твоя латинский и язык? Анастасия это возвращение к жизни. Твое возра кому живота? Но то ли это что и воскресенье но означавали, все что только вот я работал в, работал в реанимации. в еврейской бригаде брендов это была лучшая бригада в нашем городе и я очень хорошо научился у них реанимировать и у тех, реанимировать. Но, вы знаете это совсем не то что воскресенье что мы делали как вы правили? у человека остановилось сердце Сердце Тогда что делает реанимация? Как вы реанимация? Мы вводим адреналин, не адреналин и применяем какой прибор. И, как Дефибриллятор, называется. и используем дефибрил... То есть бьем током. Бьем в надежде, что сердце запустится. Надежда, да, сердце запорчено до работы. Но вы знаете, мозг у человека живой. Мозг у человека жив. Он не умер. Музыка не мертв. Может быть, человек провалился в коматозное Может быть, человек в кома, Но он все еще жив. Но то и жив. И наша задача просто вернуть его. И наша задача докувырнуть вот из этой комы. Вот та кома. Вот это реанимация. Твоя реанимация. Чем отличается реанимация от воскресенья? И сколько просто различал реанимация от воскресенья? В воскресенье. Это значит. Означало, что человек был мертв? Чей человек был мертв. И Бог его что сделал? И Бог какого направил? Воскресил. Той и воскресил. Ну так же, правильно. И вы знаете, вот в моей жизни было много реанимаций. И в моем животе ему много реанимаций. Я помог многим людям, помогнул нам хора. Вернуться к жизни, нормально. У меня получалось. Получало, Иногда не, се? не получалось. По не все получалось. Иногда а человек умирал. Тогда человека умирал. Ну я в своей жизни, к сожалению. Но, к сожалению, в мой живот... Мы много раз молились в Казахстане за воскрешение из мертвых. За много участия мы за мертвых. Кто-нибудь еще ходил в морг? в <свят> морг? Чтобы молиться за мертвых. Да, молились за мертвых. Знаете, мне тогда пришел один стих, я ну, получил его в духе. Когда получил в духе один стих. Когда учил... Когда ты учил. И сам вдруг научился. И, знаешь, сам себя научил. Когда освобождал, бежал от меня без. Пулату исцеления исцелился. Служение я Служение Хороший стих, правда. Стих. <laughs> Очень поучительный. Ногу Я, например, понял, что, чтобы хорошо научиться чему-то, я ну что? Да, нужно это истину преподать. Тогда это намного быстрее доходит. Мы с Эдди ходили в морг, ходили в морга, да морем. И Я помню, Эдди тогда сказал. Я вспомнил, эдди каза, мы молились за мертвого человека. за мертвого человек, который упал с парапета, парапета. И поломал себе шею. И, щупил шията, и мы так сильно неистово молились. Си молихме, что силно Его жена ходила к нашей И на церковь и человек попал в реанимацию. Тот же человек попадал в реанимацию. И потом он умер. Той умирал. И ему констатировали смерть. И док-лекарь И перенесли его в морг. И его сложили в морг. И вот у нас хватило веры. И имах мы только во -то много вера. Эди. Эди. Супруга этого человека. Супруга -то человек. И я мы пошли И я в морг. мы в морга И вы знаете, нас туда пустили. Поздно ходили там. Я думаю, что мы были не первые. Мыслите, первый, кто просил об этом, кто и молил за что Многие люди не хотят отпускать своих близких. Много хорониська до отпускать своих близких хоронят. умер из наших. Някую Мы этого не хотим. И правда? не исками твоя, да слушай. близких хоронят. Мы готовы молиться. И мы готовы, молиться. И мы молились за этого человека. Молились человек? Я думаю, что мы молились, наверное, Эдди что-то около часа. Может быть, один час симолих мы? Но потом Эдди получил, я потом. Иди получил. Вот не Я да после что Потому что получили откровение. откровение. Что молиться больше не надо. не до да молим. Слишком несовместимые с жизнью травмы. С, с живота. То есть человек поломал себе шею. Человек У него кровь не поступала в мозг. Кровь тоньше до мозга. И он просто не мог дышать. Могу и человек этот умер. То есть человек и починал. Я просто привел это в качестве примера. И приведу в качестве Но, тут, знаете, например, я например. сейчас приведу разницу. Разлика в чем той. разница воскресения и воскрешения? Воскресявный и воскрес... знаете, я люблю заниматься этимологией слов. Я проповедовал об этом несколько раз. И скажу так. Воскресение Это как, когда человек сам воскрес. Человек сам воскрес. А воскрешение? А воскрес... Когда человека А когда человека воскресил кто-то? Потом некой Гоей воскреснул. Ну, к примеру. Например. Лазарь сам воскрес. Лазарь, Лазарь да Его воскрес... воскресил Иисус Христос. Иисус Гоей воскресил? Лазарь пережил воскрешение. Ра Измерка. Лазарь переживал воскресение. был распят? Когда Иисус Христос и был распят? Писание говорит Евангелие. Евангелие указывает. О том, что мертвые стали из могил. Могиледы, и ходили по городу. И започнили, започнили, в городу. Вы знаете, кто это может только делать? Кой может оправить вам? Я скажу вам простую истину. Что я говорю Только Бог может воскресить. Бог может во. Мы люди на это не способны. Мы не ни можем не дать жизнь мертвые во? клетки. Мы не можем дать жизнь. Но а может клетка не можем живот? Вот смотрите, ученые сегодня научились делать абсолютно все абсолютно Например, японцы могут абсолютно воссоздать сегодня рис или пшеничное зерно. Японцы или И вы не сможете отличить. Это И могу отличить от настоящего от зерна зерно. Ну что они не могут еще? Ну они не могут Они не могут в это зерно вдохнуть дыхание жизни. Но не могут вдохнуть живот во зерно. или не аминь? Или кто-то может знать таких ученых, которые оживляют? Или некую Их <с просто не Только Бог. Сам Бог. Этим отличается реанимация от, от, воскресения. от, от, вас реанимация от воскресения. Воскресение – это когда Христос написано, Он воскрес. Пиши, Христос, э В другом месте написано, Он воскрес славу Отца. Пиши, то э от славы, то В третьем месте написано бог отец воскресил его к жизнь жизни. в другу месту третье место правда но лазарь был воскрешен. почему иисус христос воскрес За что иисус христос воскреснул? потому что он и отец одно иисус когда-то сказал имею власть отдать жизнь Иисус Христос некому сказал, имам власть, да отдам живота. Это написано в Евангелии от Иоанна. А имею власть, не отдавать ее. Имам власть, и да не тот живот. О чем вам говорит вот это место? говорит вам место? Это место говорит о том, что Иисус Христос ишо Машер. Твое показывает, что Иисус Христос ишо Машер. Он свою Машер, жизнь, то есть свой живот, свою душу свой -то душа, отдал добровольно. Никто не, не забирал у него ее насильно. Никой никой взимал, не взимал насильно. Он сам добровольно пошел той на, добровольный крест. И утил, и утешил на крест. Никого не надо обвинять. Не а сегодня кто-то до сих пор обвиняет евреев, то что они убили и до руками обвиняла евреев, то, что убили Иисус. И Иисус пошел на крест добровольно. Той утешил сам на крест. И у пророка Исаия написано, он на подвиг души своей и пророк из себя той подвига подвиг на душа тому. Он на подвиг души своей смотрел. Как смотрел? Как глядал вверху тот же подвиг. С удовольствием. С удовольствием. А, Иисус рад. Иисус и рад, тому то есть радовался. Потому подвига, который он совершил. На тот подвиг, который ты направил. То есть он сознательно нашел на эту жертву. То есть сознательно утешил на тази же жертва. Почему? За что? Задавайтесь чаще такими вопросами. Зачем вообще Иисус пришел на эту землю? За что Иисус вообще пришел на та Он пришел, чтобы умереть. И, И спасти своих да, людей да, от их грехов. Иван да главе. Аминь. Спасти своих грехов от их грехов. Вообще меня это очень сильно трогает. Но куми И я прочту сегодня одно место, которое написано «Послание к римлянам». 10 глава. На проекторе вы можете читать на болгарском языке. На С первого стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Еще раз «Послание к римлянам», 10 глава, с первого стиха. «Ибо свидетельствуй им, то есть им, евреям, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос. Конец закона Христос. К праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Смотрите, что Моисей пишет, пишет о Моисей? праведности от закона Моисеева. За праведность, праведность на закон на Исполнивший Его человек будет жив им. То есть тот, кто исполнит Моисеев закон, Тоже, кто Моисей, на Моисей, будет жить этим законом, будет этим то законом закон. спасен, оживотворен. Закон, вот, а закон, Но кто-нибудь может мне ответить? Кто-нибудь исполнил закон? Не, исполнил эти не нашлось ни одного человека. Нет никакого не не не человека. Нашел. Или нашелся. Или нема нашел. <свят> <Или> такого человека. Ну, вы знаете, конечно. Сам Иисус Христос, он этот закон исполнил, Сам Иисус – это человек с большой буквы. Иисус, человек с буква. Это Бог, пришедший во плоти. Бог, плоти. Он пришел для того, чтобы усовершить закон. Дошел, до совершенства закона. И дать новые совершенные, заповеди. И да, не новые совершенные заповеди. Но это, скорее всего, исключение. исключение. Потому что... Иисус ведет нас в Новый Закон, Иисус в Новый Завет, и написано дальше, И после а праведность от веры так говорит, смотрите, что говорит праведность от веры, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, давайте я немножко это поясню. Что его объясни какой а? кто то Кто-то может и сегодня сказать, да кто может вообще зайти на небо туда? каждый кой может бету. И этим самым он не, не сводит Иисус Христа, ну что он он не верит, что Иисус Христос туда должен. И кто не может? не вервачий Иисус Христос и там себя. Дальше. Не говори, то есть Христа свести или кто сойдет без то есть Христа из мертвых возвести. Кто ему сегодня скажет? И, и так говорят люди, и так говорят. Никаких рассказов Да никто еще оттуда не возвращался. Никои, что не все вырыштало там. Вот, многие люди куда-то ушли. Никак много хора солтисли Но никто оттуда не вернулся. Но никои там не все вырыштало. Ну знаете, соответствует ли это правда? Да ли это соответствует правдоте? Мы сегодня можем читать э, литературу знаменитого автора Мулади. Можем начитаем литературу этого на известного автора. К де десятки тысяч людей. Когда тут десятки, хора. Свидетельствует. Что они умерли. И пошли... Кто-то пошел в рай. А кто-то пошел в самый ад. И вот уже буквально находясь у врат смерти, у врат ада. Кто-то ад. взял его и вернул и назад обратно. Читали такие свидетельства? Да такие Эти свидетельства свидетельств, десятки тысяч. Поверьте, десятки можете, в свидетельств. просто можете в их просто найти. Намерите. И кто-то сегодня до сих пор говорит о том, что да кто вообще туда уходил, и кто оттуда вообще ходил, кто вообще и ходил там, а Иисус был... Иисус далей в бездну. Проверяю ваше знание писания. Иисус Христос не сходил в самую бездну. Иисус и бил в бездну. Пророчество о Божьей Маших. Пророчество о Иисусе Давид восклицало. Боже, ты не оставишь души моей Ваде. Боже, не я могу Ада. То есть Иисус Христос он дошел до самого Ада. Иисус и, душил, э, до сами ада. и что он там сделал? Там. Он там победил дьявола. Там то победил дьявол. Он победил смерть. И победил смерть. и теперь ключи Ада и смерти в его руке. Сега И он дал эти ключи своей церкви. И той дал эти ключи на церковь, церковь имеет такую колоссальную -то власть. власть. То есть что говорит? «Праведность по вере». Как Давайте мы прочтем, наконец. через веру». И что говорит Писание с 8 стиха? 8 стих. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть Иисус мой Господь, Иисус он, мой мой Господь. он мой начальник, Господин, Господь Он Господь мой Господин, Он мой Царь, Он мой Ис Целитель, Ис это раз, и сердцем твоим веровать» что Бог воскресил его из мертвых, то что сделаешь, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. И в описании говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Илином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава нашему Господу! И вы знаете мы сегодня верующие которые верят нет не верят. что мы можем быть спасены чем можем потому что к сожалению есть вероисповедание которое учат мы не мы, мы не можем быть уверены в своем спасении нет, не можем в своем спасении. кто может быть уверен в своем спасении можно в спасении писание говорит обратная вещь на, на, неща. она говорит о том, что если ты исповедуешь, что Иисус Христос мой Господь, че, Иисус Христос и Господь и что Иисус Христос воскрес из мертвых, и от мертвых то ты уже спасен. спасен, Вы в это верите? Верываете ли в тву? Если вы в это верите, вы спасены, если вы в это не верите, как не в тву, Библия называет эту веру чётной. Библия это называет вера Аллилуйя. Давайте пойдем немного дальше. Что ты думаешь, а что напред? Это очень важно. Это много важно. И смотрите, сегодня я хочу привести одну такую грань, что воскресенье воскресенью рознь. А, о чем я сейчас говорю? С какого говорят? Сега что ты грань между воскреснявами? Смотрите, написано что Иисус Христос Пиши, есть что Иисус Христос первенец из мертвых. Това е перво, перво, первенец. Первенец. Да. Первый мертвый. Давайте мы откроем а, первое послание к Коринфянам, 15 глава. Первое послание, 15 глава. И прочтем очень важные стихи. Ще прочтем много важных стихов. 15 глава с первого стиха. Опять же, апостол Павел. Апостол Павел пишет. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которому вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверу. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погреблен был, что и воскрес, и третий день по Писанию, и что явился кифи, потом 12, потом явился больше, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили». Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и не называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодать Божией есть им то, что есть им, и благодать его мне не была тщетна. Смотрите, с 12 стиха. 12 стих. Если же о Христе проповедуешь, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша четная тщетна, вера наша, ваша. Потом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельство бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал, если то есть мертвого не воскресает. Ибо если мертвого не воскресает, то и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то вера ваша четна, Вы еще во грехах Ваших». То есть подключаем логику, если мы не верим, то, что Иисус Христос воскрес, то мы еще в наших грехах. Но если мы верим, то, что Иисус Христос воскрес, то вот эта вера, она оправдывает нас. Праведный, как написано, веруй, жив будет. В этом наша праведность не через наши дела. Дальше, 19 стих. И если стих. мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастье всех человеков. Конечно, мы обольстились, мы обманулись. Но Христос, и смотрите, апостол Павел утверждает, но Христос воскрес из мертвых, и написано, первенец из умерших. И смотрите внимательно, я первый раз об этом проповедую. За что вам что? Это откровение. Я верю, я верю, укровение. что оно точно. Смотрите внимательно, Иисус Христос первый не созмертвый. И как вы думаете, неужели никто до Христа не воскресал? И как мысли дали не воскр... не был воскр... Или более точно, не воскрешал. Не был воскрешен. Дали Тот же Лазарь. Тот же лазарь. Тот же Лазарь был воскрешен до. Лазарь белоскресение. Преди смерта на Иисус Христос. Мертвые, которые во время распятия встали из, из гробов и стали начали ходить. И Они что сделали? Время на распятие, от грубого, Они Конечно же, воскресли силой Божией. Но Бачу почему написано? На что, Иисус Христос первенец? что пишет, что Иисус Христос? первенец? Как вы думаете? А, не, не совсем а, точно. Потому что знаете почему? Потому что с Лазарем что потом произошло? Какво случилось с Лазарем после этого? Лазарь воскрес? Лазарь воскрес, но... Пожил какую-то жизнь прекрасную. Поживял и мало что. И потом опять что? Умер? И след два пака починал. Или тоже был вознесен. Ну, И далее... писание об этом не говорит. Если бы он так вознесся, так же, как Иисус Христос, апостолы обязательно бы написали нам об этом. А куазар был вознесен как-то Иисус, апостолы-то напишет за этого. Те мертвецы, которые воскресли стали из могилы, ходили, что они потом сделали? Они тоже потом умерли. А Христос что сделал? А Христос какой направил? Христос, вы знаете, это всего лишь была часть... Божьего плана. Твоя была часть на Божий план. Потому что Христос, написано, умер за грехи наши. За воскрес для чего? След твое воскрес воскрес на... в наше оправдание. Да не И был вознесен на небеса. И был, на небеса, И был да? посажен одесную на, без... на небесах у Бога. И след твое сидел... Аминь или не аминь? И дана ему вся власть. Власть. На небе и на земле. На небе, то и, на и эту власть он дал церкви своей. И смотрите, как написано интересно. Как интересно. С 21 стиха. Стих. это же главы. И, эта эта ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как Адаме все умирают, грех вошел в нас через Адама. Мы уже рождаемся С какой? с Адамовой грешной природой. Давид об этом восклицает. Во грехе родила меня мать моя. И Давид сказал, в грехе майками мои родила. Я думаю, вы встречали людей в этом мире, которых кто-то... Да это святой, праведный человек. Он такую жизнь святую живет. Сигурно, за могли доказать. человек много праведей не живел Даже несмотря на то, что он атеист. Даже он был коммунистом. Но это... Безгрешный человек. Но безгрешный человек. И при этом он не верит в Иисуса Христа. Но, не, не в Иисус а Христа. может ли это являться правдой? Да Литва, может, истина. По Писанию нет. По писанию, это не. Потому что этот человек, если он не родился свыше, а человек не родил свыше он имеет какую природу? Природа има Адамову природу, То има Адамова природа. испорченную природу. Пророки об этом говорят. Пророцы говорят Крайне испорчено, испорчено сердце человечества. и Аминь. Это говорится про всех людей. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам 9. Послание только римлян, 9 глава. Все согрешили и лишены славу Божьей. Все согрешили и ну, лишены со славы на Бог. Писание говорит, что нет ни одного праведного. Но Бог послал Своего единородного Но Сына, Бог свой сын, чтобы Он умер за наши грехи, за да умре, за наши грехи воскрес наше оправдание, да воскрес, не, в оправдание и был вознесен. И да вознесен. Я уже иду к концу. И Давайте мы прочтем Книга Откровения. Откровение. Первая глава. Первая глава. Это очень важно. Я думаю, вообще, важно именно на Пасху говорить какие-то истины, потому что кто-то может быть сегодня вот, Зашел на БХТВ. что когда договорим такие что может быть, сейчас Думаю, что сейчас Пасха. Ну, хотя бы раз в год послушаю, что там говорят. О Боге. Что как говорят за Бог. Кто спасется, кто не спасется. Кто не спасется. И вот церковь обязана доносить эти теологические истины, они очень важны. И церковь, тря, трябва да казва тези теологичные истины. Потому истини. что это основа спасения. Защото това твоя основа то на спасение. И смотрите, как написано в книге Откровения И в книгата на Откровение пише. первой главе. В первой пише, главе. Глава, с четвертого стиха. От четвертия стих. Хорошо, что я читаю быстро, да? Добре, что читаю быстро. <laughs> Потому что если бы медленно читал, то, наверное, ако, это бы затянулось. Бавно, а все сложение. почему? Потому что я... Когда-то участвовал в скорочтении. что-то мы прочитали Библию за сколько дней? И Вот такие вот скорочтицы, чтитцы Библии прочитали всю Библию от корки до корки, читали день и ночь, не спали. и Прочитали Библию за три дня и три ночи. И среди нас были такие шедевры. И среди нас такие ваши шедевры. Вот я, например, быстро читаю. А читаю бырзу. Ну были такие. Это был один казах с высшим тоже с высшим образованием. А, и там мы был один казах со, сви со свише образованием, который, наверное, читал, наверное, раз в 10 быстрее меня. То И нет, не оба. Ну, не важно, я даже не помню, как его зовут. Да, я не знал, Но не тоже, помню, как сказал. Все что пастор. и был пастор. И просто, конечно, это было, значит, просто вот, как вот, э, феноменально даже слушать такого человека. И беше необыкновенно просто да, да и този человек как читает. И удивительно то, что мы его понимали. И много се учудвам, че его разбирахме. И давайте я еще раз прочту тоже. что прочту още? Книга Откровения 1 глава с 4 стиха. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асе, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и семи духов, находящихся пред престолом Его. От Иисус Христа, который есть свидетель верный, первенец, из вертых, опять же повторяется, он первенец. Он первый, который был, был мертв, который был убит, и никто не сомневался, что он мертвый. И, не сомняла, и на третий день у воскрес. воскрес и смерть не смогла его остановить и смертной, ему первенец из мертвых владыка царей земных ему возлюбившего нас и омывшего нас от грехов нашей кровью своей и соделавшего нас царями и священниками Богу и Отцу своему славой держава во веки веков аминь все грядет с облаками и узрит его всякое око и те которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные ей аминь я не буду сегодня открывать еще одно место. Ну, скажу вам так, что оно написано в послании к Ефесянам. И может, и послания к Ефесянам. Вторая глава. Вторая глава. А с 5 по 10 стих. До 10 стих а где а, доносится до нас мысль, мысль что Бог, Бог во Христе Иисусе в Иисус Христос, посадил нас на небесах. Той не на небеса -то. Вы знаете, я не хочу сегодня проповедь проповедь, да ну, Какую-то вот такую заученную. Или которая бы просто доносила бы нас, что Иисус Христос воскрес. И, просто, и доказала, мне бы Сегодня очень бы хотелось благодати Божьей, конечно, через на Бог, донести до вас. Мисль, одну простую истину. Истина. для истина. За какое воскрес Иисус Христос? А за и вы знаете, вот написано, как в Адаме мы все умерли. «В Адам с сми так в учинали, все оживем. Но вы в Христос что Вы знаете, что Христос он сделал для нас? Как за нас? Вот когда люди были еще Адам и Ева в Едемском саду. В сад, они были посажены на невероятной высоте. посажены были предназначены для вечной жизни. Они имели персональное общение с Богом. Они жили в идеальных условиях. Они уже жили в раю. Так или не так? И знаете, вот это достоинство и това Которое было на самой невероятной высоте То Бог поставил человека Выше всех ангелов Выше всех хирургимов Выше всех архангелов все Выше всех воинств небесных Выше всех серафимов И что человек с этим сделал? человек он утерял. Дьявол позавидовал. Ну, Какое-то творение да. Бог поставил выше меня Херувима Бог, осеняющего. Бог и по Дьявол был Херувимом осеняющим. Был херувим. И у него было потрясающее знание. Ему эти и из зависти он вкрался в доверие. И, и, ради это зависть, той и мы прекрасно знаем эту историю. Я хочу сказать просто простую мысль. Человек и, в водам настолько сильно упал. Сильно паднал, и настолько сильно сегодня деградировал. И сильно деградировал Что человек, живущий в этом мире, он даже вообще не думает той мысли. о том, что входить в общение с Богом. Что это вообще возможно. И он живет просто как одно простое, по-другому не скажешь, И Библия тоже об этом говорит, как просто животное. И тот же человек живет как-то животное. Как свинья, которая валяется в своей грязи, да, апостол Петр свиньете, пишет. Как свинья, которая лежит в, в мрсоте. И пес возвращается на свою блевотину. И куча, которая возвращается к своето... Без Бога! Свой мы люди без Бога. Охотно, без Бог. От животных вообще ничем не отличаемся. Не все мы от животных, не Но животные что-то не могут делать. Они не могут входить в общение с Богом. Или могут. Я не знаю таких животных. Я не знаю таких животных. Ну, я сегодня хочу подвести основную мысль. И основном, основном что мы Иисус. получили благодаря воскрешению Иисуса Христа? и смотрите вот э, в послании вот э, к Ефесянам, которые вы будете когда ваше задание читать Послание к Ефесянам, что я читаю после, там апостол павел раскрывает одно таинство апостол павел раскрывает тайна, что благодаря тому что сделал Иисус христос, на това, -то направил Иисус христос мы получили проход не получих мы под Песах как переводится? Песах как вот, Сегодня у нас Пасха. С Пасха. Мы говорим Христос Пасха наша. Казуем, Христос, Пасха. А, евреи говорят Хак Песах Самех. А, евреи казват, Само слово пес, пес, Песах переход, переводится как переход. И Песах Проходить мимо а, преход. Потому по что Ангел-губитель да, ангел Прошел мимо домов и по домовете, Когда поражал первенца в Египте и А те косяки, которые были помазаны кровью И тези а, Как прообраз крови Иисуса Христа И врати, которые были помазаны с кровь, да. ангел той, Ангел по врати И не там Кто для нас Ишуа Машиах он для нас сделал проход. Благодаря которому мы прошли сегодня. Через ад и смерть. И вы знаете, самое главное, что мы должны уловить, что через, вас, вас, через смерть Через воскресение и вознесение Иисуса Христа, вон, Иисус, воз... Бог провел нас. Бог не через, провел. Рабство, через рабство греха, через рабство, греха, через рабство перед смертью, а, через рабство на смерть, Во Христе Иисусе нас воссадили на небесах, и во Иисусе И соделали нас кем? Царями и священниками Бога. И мы на как царей Бог за Бог. Я уже почти закончил. Вам важно было то, что вы сегодня услышали? Вы знаете, мало узнать, что Христос воскрес. Важно знать, что я умер вместе с Ним для греха. Я вместе с Ним со воскрес. И вместе с Ним я посажен на небесах. Кто-нибудь может сказать на это аминь? Это стопроцентно да, да и аминь. И, и аминь. меня не удовлетворяет просто раз в неделю прийти в церковь. И, не и просто в потом выйти и забыть на что мне там говорили, и я не помню. Этого, как вы говорили там. Пастор, пастор произносил какие-то странные слова. Пастор я коротко скажу о себе. Что для меня воскресенье? На я когда-то был очень плохим человеком. Нет, плохих много лошчих человек. Ну не специально, конечно, так получалось. Не вещи нарочитую, так а себя получил. Как-то вот апостол Павел так пишет: не хочу делать злое Апостол Павел пишет: Не искам да правил ложь, но много правя. Послание к Римлянам, да, седьмая глава. Послание к Римлянам, седьмая глава. А хочу делать доброе. Низком да правил добриный штаб. И не делаю. И не ги правя. Вот я был точно таким же человеком. Плох сущий человек. Вот не хотел я, низкох. Ну, побил кого-то там, да? Избив некоей, ну, на исках. Так получалось, потому как что моя учил. адамова природа, она была сильнее а меня. Мой, была и я ничего не мог с этим делать. И ничто не может до да направить твоего. Я просто упав его скрещивает. Я просто упав его скрещивает. Избавит меня от всего тела смерти. Кой, что мне избавит от твоего Бедный человек. А человек. И потом добавляет. И добавляю. Благодарю. Благодаря Господом Богом моим Иисусом Христом. Благодарение на мое Иисусу Христу. Я Иисус сегодня Христос, свободен. Сам свободен. И смотрите, Бог, я, я думаю, для меня это был просто как реально какой-то подарок. И твой за меня был, был подарок. Потому что я пошел в, в деканат, когда Утитов учился в, в мединституте. И сказал декану, что я хочу уйти. И казахам забрать документы с института. Декан, иском, да университета, да документы Потому что принял решение посвятить свою жизнь Богу. Зачто да взял решение живота себе Меня уговорили, сказали, что ты идиот И казахами чешем глупак. Уговорили взять э, академ. И теми да на вот. ну, ну хорошо, я и я, я, со я сделаю, их, как вы просите. На как тут и И все таки я закончил институт. И все-таки завырших медицинский университет. Вот. Я, в принципе, как вот и Писание тоже говорит, я, я не искал, я не хотел быть пастором. А потому что я видел жизнь пасторей. За что ты видишь да, на ну, пасторе? Ну, меня лично это как-то так мало привлечало. Потому что все эти первые пастора, они у нас были полные такие, ну, добровольцы. И первые пасторы соберли добрую На своей полной инициативе. На со инициатива. Вот просто так не получая ни копейки. Не получая какие-ништо. А Они просто пари, служили Богу. безвозмездно. Безвозмездно. И приводили в те 90-е годы к, к Христу тысячи человек. Хиляди хора те саду при Христос. Но через какое-то время Бог сделал меня пастором. Через Бог ми, ми е направил пастор. Через какое-то время я стал а, доктором. След время ста Потом открыл. Частный кабинет. частный кабинет Закончил э, еще один институт С отличием уже. Институт, Через какое-то время закончил еще один след институт Оштидин, Чуть позже закончил семи Духовную семинарию А За что я сейчас что говорю? Заверш... <свят> За Это как-то происходило естественно Потому естественно. что я видел Божью руку За что Бог этого хотел Бог, и Бог хотел туда. меня сделать царем Бог И священником и он сделал это. И направил това. Сегодня я являюсь профессором. И сега съм профессор. Хотя раньше я об этом даже не мечтал. Но пройди уровень сим Сегодня я являюсь региональным епископом. И я региональный епископ. Я хочу сказать, добился ли я это какими-то невероятными человеческими усилиями? Да с своими невероятными человеческими вам, усилиями? Что нет. Просто Бог благодатью своей. Я есть им сегодня то, что я есть. Просто Бог ко мне так благоволил. Но, знаете, для меня это на сегодняшний день не награда. Я сегодня скажу вот совсем свежее откровение, которое я получил на этой неделе. И откровение, которое получил на Вот евреи выходят из рабского Состояние из Египта. 40 лет идут по пустыне за Моисея. И знаете, вы, вы все знаете эту историю. Первое поколение, которое все вышли с Моисея. Что они? Никто Какого из них не вошел в обетованную землю. землю. Включительно. Моисея. Моисей. А моисея это тут при чем? А моисея верный Божий человек. Божий человек. Кроткий Божий а, человек. дух. человек ну такой, ну, праведный человек. По тем временам очень праведный человек. В Унези временами был много человек. Хотя до этого он ну, пару человек успел убить. Преди успел да убить был, принципе, человека. Ну, сегодня мы бы считали его убийцей. Ну, бих, бих, потому что Моисей убил двух египтян. Зачем Моисей убил два моих вот если бы узнали о том, что в прошлой, ну, в прошлой жизни, да, что ну, там лет, там, ну, 30 лет, как я уверен, ну, до, до этого я убивал людей, А, да? ви, например, а сейчас я проповедую. Ну, как, как, как людей, вы ко а например, убивал хора, которые там нормально, ну, Человек два убил, там, ну, там, человек. Ну, там, человека, ну, сейчас -то он нормальный. -то человек, всегда Я, нормальный я думал, думаю, что у вас бы все равно бы корежило, ну, в том плане, что убивал. Ну, как-то снисходительное жутковато, да. Но Моисей не вошел в обетованную землю. И в землю. И я скажу последнюю мысль сегодня. Последнюю мысль. А почему Моисей не вошел в обетованную землю? Послание к евреям об этом говорится. Послание только за това. Потому что у него было что-то лучше. Что -то я хочу сказать, лей, что, что по большому счету вот Моисею обетованная земля она была не нужна. Моисей не искал она бы ему ничего не дала. Не он как имел близкие отношения с Богом. Так бы и имел, и в обитовой на Или в горах, куда он просто ушел, и никто больше его никогда не видел. И когда он появился, Моисей? На горе преображения. Иисус идет на гору преображения, и кто там ему является? В преображенном виде. Ослепительные. то Моисей? Моисей и там соплеменник. Удивительно, правда? У меня нет сомнения, что Моисей ушел прямо непосредственно. Не, мам, у Так же как Или. На правокам как же, Как Понимаете, да? То есть это Божий человек. человек. Мы, я могу также так о себе сегодня сказать. О том, Бог что вот вот мне вот это вот, то, что я получил в Боге, оно мне ничего не дает сегодня, Твоя, получил Бог, По большому счету, видала, не оно что? не дает мне той благодати, не понимаете? <laughs> Которую да? я, я имею, просто общаясь куяк непосредственно куяк с, просто с Богом через жертву Иисуса Христа. Все, Иисуса я Христа. уже закончил. А Пусть Бог вас благословит Бог обильно, благословит, пусть, благословит, пусть благословит. это слово просто глубоко, глубоко, глубоко, сядет в ваши сердца. Скажи сам себе, я не, Скажите, я не остановлюсь только на смерть. Я не остановлюсь Придц, на распятии Иисуса Христа. И не я даже не остановлюсь не на воскрешении Иисуса. Не не остановлюсь на я хочу вас есть там, да там. На высоте у Бога. при <laughs> Бог. Куда даже ангелы не могут проникнуть, так не могут И хочу самое близкое общение иметь с Богом. Да близко Через жертву Иисуса Через Христа. Через жертву Иисуса Христа. Будьте благословенны. И сегодня мы, знаете, переходим к такому очень мощному служению. очень хорошо сегодня уложился. У нас сегодня Нет, свидетельство одно. Одна сестра, может так сказать это вот На таком ристалище Она бежала, несколько человек бежало Мы выбрали э, Несколько таких свидетельств и, а, вкуп, а, вот, и среди них потом выбирали И вот буквально на один э, буквально шаг вот, э, Сестра обошла всех И, и наступка, да, сестра перес, перес, финишную прямую Я так сегодня борься, Хочу представить Дашу Недорубу. И с Дашу Недорубову